Всем привет, ребята, с вами Чипсы и сегодня со мной... Максим. Да, и сегодня у нас необычные ролик. Ну, короче, сейчас я вам правила расскажу. Правила у нас таковы. Если попадаешь в девятку, тебе начисляется 300 баллов. Если попадаешь под перекладину, 150. Если попадаешь в бок, то 125. Если попадаешь в центр, 50. Но если попадаешь вниз, то 25. Сейчас мы скинемся, кто первый будет бить. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты первый убьёшь. Хотя бы блин, столько. Ну это можешь не Ну, поздравляем Максона. Он у нас выбил. Поздравляю. Просто без смазочки меня. Счет вы видите. Ну, короче, как-то так у нас получилось. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и до новых встреч, ребята. И всем пока. Пока. Да, ребят, ролик получился короткий, но была веская причина. Пришли игроки профессиональные, они попросили освободить поле. У них игра, тренировка была. И мы с Максом, долго не думаю, быстренько записали челлендж, потому что вас без ролика не хотел я оставлять. Ну а если вам понравилось, то напишите комментарий, что да, понравилось хороший челлендж. Поставьте лайк и если я увижу от вас поддержку, я тогда просто возьму Макса Реванш и будет и выйдет полноценный ролик.